В чем выращивать рассаду и какие емкости можно сделать своими руками? Об этом часто задумываются огородники. Семена многих культур можно высевать в какие-то общие контейнеры, в ящики, лотки с подпищевых продуктов. Ну, конечно, такую тару нужно хорошо помыть и сделать в донышке дренажные отверстия. А затем подобрать поддоны соответствующего размера, куда будет стекать лишняя вода. И когда сеянцы в такой таре подрастут, нам нужно будет их распекировать в отдельные горшочки, в какие-то крупные стаканы или в тару из-под пищевых продуктов. Может быть обрезанные молочные бутылки или коробочки из-под молока типа Тетрапак, коробочки из-под сока и так далее. Но не все культуры хорошо переносят пикировку, и некоторые деликатные растения, например, тыквенные культуры, те же баклажаны, желательно сразу высевать в индивидуальные горшочки или в такие большие стаканы объемом 400-500 миллилитров. И большое количество вот таких объемных стаканов, горшочков иногда непросто разместить в домашних условиях. Поэтому сегодня предлагаю сделать вот такие компактные емкости из пленки своими руками. Для этого нам понадобится какая-то плотная основа. У меня это втулка от бумажных полотенец. Ее диаметр 6 см. На высоте 14 см мы сделали отметку маркером для того, чтобы все наши стаканчики были одной высоты своей емкости мы будем делать из плотной пленки. Мы нарезали ее на кусочки размером 20 на 35 сантиметров. Итак, обматываем нашу основу пленкой, ориентируясь на отметку, которую мы провели маркером. Обернули. У нас получилось два раза. Теперь нам нужно подогнуть нижний край чтобы сделать у нашего стаканчика донышко подогнули теперь мы должны наполнить этот стаканчик грунтом не вынимая основу грунт у нас уже просеем и обеззаражен Это смесь торфа биогумуса и песка наполнили стаканчик доверху и достаем основу стаканчик готов если грунта недостаточно мы всегда можем досыпать Такие стаканчики очень компактно становятся в поддоны. За ними удобно ухаживать, удобно поливать. Хотя дренажные отверстия мы не делали, но все равно можно использовать нижний полив. Корневая система растений будет хорошо впитывать воду. И когда придет время пересаживать рассаду из таких емкостей на постоянное место, нам будет очень легко это сделать. Мы просто развернем пленку и аккуратно перенесем растение вместе с комочком земли в лунку, не травмируя корневую систему. Очень популярными емкостями для рассады являются кассеты. Часто огородники используют кассеты небольшого размера, где выращивают рассаду до пикировки. То есть подросшие сеянцы все равно нужно обязательно пересадить потом какие-то крупные стаканы или горшочки. Поэтому мне гораздо больше нравится использовать разборные кассеты с ячейками большого объема, где можно выращивать рассаду без пикировки. Такие кассеты можно приобрести в нашем интернет-магазине. Они сделаны из прочного пластика, то есть они прослужат много лет, и они очень легко разбираются. То есть после эксплуатации их можно компактно сложить и удобно хранить. Кроме того, за растениями в таких кассетах очень удобно ухаживать, поскольку, осуществляя полив, мы предлагаем не очень много усилий. То есть вода здесь равномерно распределяется по всему поддону, то есть можно использовать нижний полив. Если нет возможности приобрести такую кассету, что-то похожее можно сделать своими руками. Для этого понадобится вот такой ящик, лоток какой-то, высотой 10-12 см. Кроме того, нам нужно подыскать какой-то материал плотный, который не будет размокать от воды, чтобы сделать перегородки внутри нашего посадочного ящика. Мы для этого будем использовать полоски поликарбоната. У нас этот материал остался после монтажа теплицы. Нам нужно хорошо измерить размер нашей посадочной емкости, для того, чтобы будущая решетка туда свободно становилась. Затем мы должны сделать метки, где будут проходить прорези. По принципу вот этой разборной кассеты, которая у нас есть. Очень удобно поликарбонат разрезать, по соте. То есть мы должны прорезать просто одну соту до середины. Мы сделали отметки маркером и теперь нам осталось только прорезать одну соту. Прорезаем до середины. То есть мы должны полностью извлечь эту соту. Так Прорезали и достаем материал вот таким образом. Так, прорези мы сделали, теперь мы можем составить нашу решетку. Наша кассета готова. Осталось только сделать здесь отверстие для стока лишней воды. Такая конструкция хорошо держит форму, но, к сожалению, мы использовать ее будем только один год, поскольку соты у нас не закрыты, и туда будет попадать земля. Кроме того, работать с такой конструкцией нужно очень аккуратно, чтобы не пораниться острыми краями поликарбоната. Иногда проще использовать какие-то более безопасные и простые материалы, например, даже тару из подмолочных продуктов, которую тоже можно легко порезать, легко согнуть, и она неплохо держит форму, при этом не размокает от влаги. Если места катастрофически не хватает, а посеять семян нужно много, на помощь придут вот такие конструкции улитки. Делаются они очень просто. Чтобы сделать улитку для посева семян, там понадобится какой-то плотный материал. Это может быть тонкая подложка под ламинат или полоски плотной пленки. Я буду использовать вот такую подложку под ламинат. Я нарезала ее на полоски шириной 15 см и длиной 50 см. То есть я большие улитки делать не буду, поскольку в каждую из них я буду высевать только 12-13 семян. Итак, начинаем делать улитку. Раскладываем на полоску подложки грунт толщиной где-то 1,5-2 см. И сразу же его разравниваем. В том месте, где будут высеваться семена, можно немножко не досыпать землю. До конца тоже можно не досыпать, поскольку в процессе закручивания улитки у нас земля будет немножко смещаться вперед. Итак, разравниваем и слегка уплотняем рукой землю, чтобы толщина грунта в улитке была везде одинаковая. Теперь нам нужно увлажнить грунт из пульверизатора. Особенно тщательно нам нужно увлажнять края улитки, чтобы земля оттуда не высыпалась. Для увлажнения грунта я использую раствор фитоспорина. Это биофунгицид, который позволит оздоровить почву и заселить ее полезными бактериями. Итак, начинаем сворачивать нашу улитку. Сворачиваем аккуратно, стараясь, чтобы края у нас здесь были ровные. Грунт придерживаем рукой. Так, Семена сейчас мы не высеваем, поскольку при скручивании они могут выпасть из улитки. Так, грунт поправляем рукой и внизу слегка утрамбовываем. Итак, улитка у нас готова. Теперь осталось закрепить вот этот край. Мы это можем сделать простым бумажным скотчем. Закрепляем несколько раз. После того, как мы произведем посев, мы должны будем прикрыть наши улитки пленкой и поставить в теплое место до момента прорастания семян. И пикировать рассаду из таких улиток очень удобно. Мы просто разворачиваем материал, и вся наша рассада лежит как на ладони. То есть мы пикируем с минимальным повреждением корневой системы. Как видите, емкости для рассады могут быть какими угодно. Главное, чтобы растениям там было комфортно развиваться.